хрена себе у вас тут системные требования. Куда же мне-то со своим пентиумом деваться? Да-да, Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самыми актуальными событиями из мира Elden Ring. Ну и в данном же выпуске, как многие уже успели догадаться, судя по названию видеоролика, речь пойдет об официальных системных требованиях на игру, провозглашенной самими разработчиками. Ну а о конкретных параметрах давай мы с тобой поговорим подробнее. Ну, а ты пока смотришь, пожалуйста, прожми свой царский лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как всегда, буду радовать тебя крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм таким например как Elden Ring и не только ну а мы конечно же начинаем друзья собственно что тут можно говорить системные требования они и в Африке системные требования и на официальном сайте игры была размещена следующая информация начнем пожалуй мы с самых минимальных настроечек операционная система как минимум потребуется это Windows 10 процессор потребуется не ниже Core i5 8400 или же от AMD Ryzen 3 3300x. Оперативной памяти потребуется 12 гигабайт, ни много ни мало это, судите сами, но на текущий день, я так понимаю, 12 гигабайт это достаточно такое, знаете, среднее значение оперативной памяти, более-менее комфортной для большинства современных игр. Естественно, как же без видеокарт? Это видеокарта, нам потребуется Nvidia GeForce GTX 1060, 3 версия. Можно, конечно же, использовать железо и пониже, но это те настройки, которые рекомендуют сами разработчики, поэтому учитывайте это для комфортной игры в Elden Ring. От представителей графических ускорителей AMD нам потребуется Radeon RX 584 гиговая версия. Глядя на эти минимальные видеокарточки, начинаешь понимать, а какую же интересную картинку я получу, имея какое-нибудь более старое железо. Я так понимаю, вообще будут какие-нибудь пиксели перед глазами у меня бегать? Скорее всего, так оно и будет, но, как говорится, поживем, увидим. Идем, ребятки, дальше. Да, я понимаю, что разжевываю, но так надо. А, DirectX версии 12 нам уже рекомендуют, уровень функциональности 12. 0. .0. Объема памяти диска твоего потребуется не меньше 60 гигабайт. Поэтому те все люди, у кого SSD-шники на 64 гигабайта, можете смело проходить мимо, потому что не стоит загружать ваш SSD такой э, игрой с таким объемом. Ну и также звуковая карта или же аудиоустройство совместимое с Windows. Мне кажется, что любая практически аудиокарта подойдет и даже та, которая встроена в вашу материнскую плату. Вот эти вот предпочтения, всегда вот эти тонны. Не говорят о том, что тебе нужно срочно бежать и искать звуковуху, специально совместимую э, с Windows. Никогда не ведись на такие вещи. Ну что ж, поздравляю, это были минимальные требования. Я думаю, многие уже аутскульные геймеры всплакнули, да, посмотрев на свое железо. И такие, взявшись за голову, посидели и подумали, так, пора бы мне доставать, наверное, свою заначку, которая заныкал на черный день, и бежать за покупкой новых железяк. Но ну, а мы переходим к рекомендуемым системным требованиям. И поверь, там гораздо все печальнее. Операционная система потребуется у нас Windows 11 или же Windows 10 По поводу 11 винды можете не заморачиваться Спокойно, я думаю, точно так же Она пойдет и на десяточки Просто есть опциональная поддержка 11 винды, не более того Далее переходим к процессору, какой тебе потребуется Для идеальной комфортной игры А именно, это Intel Core i7-8700K Или же AMD Ryzen 5 3600X Давно я что-то уже не слежу за топовыми Всякими железяками для компьютеров Самые ли это топовые Или где-то какие-то среднички Подскажите, пожалуйста, опытные хардмастера, что это за железки-то такие и сколько они примерно могут стоить По оперативной памяти здесь все примерно так же, как и в минимальных настройках, но тут у нас 16 гигабайт оперативочки потребуется. Ну 16 гигабайт, я так понимаю, на сегодня это самый а, бодрый показатель оперативки, который подходит практически для большинства современных игр По видеокарточкам здесь рекомендуют нам, значит, NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 версия, а также AMD Radeon RX Vega 56 уже 8 гиговая версия DirectX должен быть как минимум 12 уровня, я вот думаю, а если будет например 11 в DirectX как у нас игра будет идти? Опять наверное, да, приходим к тому же пункту, что и с минимальными настройками, все точно будет у нас, друзья, попиксельно у нас попиксельная графика будет, или просто напросто она не запустится, скорее всего по поводу объема памяти 60 гигабайт так же как и на минимальных требованиях ну тут ясно понятно, ну и звуковая карточка аудиоустройство совместимое с виндой, все те характеристики, которые я сегодня перечислил, они действительно на день премьеры и могут быть обновлены в будущем уже непосредственно после выхода различных патчей. Ну что ж, я надеюсь, основной посыл я тебе донес и готовь, как говорится, деньги за совершенно новое железо, если у тебя недостаточно мощный комп, иначе в Elden Ring тебе не получится комфортно поиграть. Ну и традиционный вопрос, что ты, зритель, думаешь по поводу выхода в релиз Elden Ring и как сильно ты ее ждешь? Напиши, пожалуйста, мне об этом в комментариях, и мы с тобой непременно все это дело обсудим, ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность —